Уважаемые читатели и коллеги, мы в операционной швейцарской университетской клинике отъявим сегодня пациента с выраженной спаечной болезнью, болевым синдромом. Мы а, зашли по Хассану а, лапароскопический живот, и мы видим, а, что петля тонкой кишки, видите, припаялась к рубцу, оперативного вмешательство, которое было выполнено в середине лапаротомии. Есть спайки в левой части живота, большие, здесь вот сальники, поэтому мы сейчас аккуратненько будем спайки все растекать, смотрите, насколько выражен спаечный процесс путем холодным с помощью ножницы да и горячим путем с помощью аппарата легашов где это можно в данной ситуации делать смотрите как я это буду выполнять я сейчас где возможность есть есть где сосудистые структуры у нас сальнички брыжей пересекаю аппаратом легашо потому что это будет кровить как только мы подходим к стеночке кишки я сразу начинаю пересечение холодным методом с помощью эндоскопических ножниц, чтобы не повредить стеночку полуоргана. Вот, подобным образом, аккуратненько-аккуратненько, мы сейчас двигаемся вперед и пересекаем эти спаечки. Вот, я выделил все, что можно вигашу. Дальше мы видим, что стенка кишки припаяна к передней брюшной стеночке. И теперь здесь только холодным методом, видите, аккуратно полиметру, ножницы надсекаем. Я вот так аккуратненько по миллиметру, видите, продолжаю пересекать спаечки, мы уже с вами половину этой петли освободили от спаечного процесса. Как вот она интимно, видите, припаяна брюшной стеночки, потихонечку-потихонечку мы двигаемся с вами вперед. Таким образом я разворачиваю носики кончики ножниц брюшной стенки и максимально далеко от кишки пытаюсь с пальчики, все эти выделить, видите, отойти, чтобы не травмировать кишку. Вот мне сейчас удалось кишочку, видите, вот так отделить от брюшной стенки. Видели, какая петля была сверху, покажите. Ну, вот, и вот теперь мы ее отделили. Начнем сейчас разделять мышко спаечки внизу. Мы продолжаем рассекать спаечки плоскостные между петлями тонкой кишки. Видите, какое их огромное количество эти спайки заворачивают в виде двустволок петли. Это мешает, с одной стороны, проходимости по кишечнику пищевого камка. С другой стороны, вызывают эти спайки болевой синдром, потому что брыжейка тонкой кишки чувствительно на болевые импульсы и любое движение вот это за кишком спаек, естественно, что вызывает боль во время перистальтики, то есть после еды. Поэтому наша цель вот эти все спаечки рассеять, что мы сейчас и делаем.